Привет! На связи Илья Кутихин и студия сведения и мастеринга e Master. Сегодня я покажу, как буквально в два крика сделать триггер для сайчейн-компрессии из дорожки-бочки. Звучит это вот так. Эта техника рекомендована в первую очередь для работы с электронной музыкой. Допустим, когда бочка имеет длинное массивное тело и не подходит для глубокой раскачки других элементов сайдчейном. Если вы работаете с MIDI, сделать копию трека и заменить сэмпл кика на какой-то короткий щелчок, конечно же, не составит труда. Но, если с лупами, тогда приходится повозиться. Например, создать MIDI дорожку сэмплером, загрузить сэмпл щелчка и вручную скопировать партию бочки со всеми паузами, сбивками. В общем, скучно и долго. Однако, есть простое решение. Копируйте в автрек вашей бочки и навешивайте плагин TransRecon. Это Transient Shaper от компании Ericon. ссылку на него найдете в описании. Настройки плагина показаны, то есть он переведен в режим предпрослушивания транзиентов. Длительность транзиентов выставлена на минимум. При этих настройках он отлично изолирует атаку бочки и превращает ее в очень короткий щелчок, что мне и требовалось. Установите эти настройки для плагина по умолчанию, чтобы он каждый раз загружался именно с ними. И тогда превратить бочку в триггер станет буквально делом двух движений мыши. Надеюсь, вам понравилось видео. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новинок.